Если мы за руки на навлечём позор, Не спешишь, от веков крысиных, за тобой надзор. Я вам не Химера, но я перед вами, В или Y как знать. Поборники морали вновь, стонут и всем твердят, Что тебя навсегда может друг отравить, мой горький опасный яд. К полу ночливых один Оденусь по-другому и для тебя притворно! Стану парнем я в этот день! Здравствуй, доктор! Дюран-дюран! Проведи осмотр! Нет и тут ран. Пускай меня не знают, за глаза считают, что я тот еще! Злодей! злодей злодей Злодей-злодей! Злодей-злодей-злодей-злодей-злодей! В жизни твоей! В жизни твоей! Я просто безлой! Забей! Вновь ответ гендерной интриги Скрыла пелена, А тычинки и тычинки вешка Сводят всех с ума! Эй! Был вами ранг, попрочитан-прочитан, прочитан. План был на то, рассчитан-рассчитан! из искусственных цветов Планы пойдут, хоть нет причин Гендеров больше двух Разговоры и споры о поле любви Тревожат так не зрелый слух и? Мистер Чудик, злодей, злодей В лотереи счастья, выигрыш, лечи. Моя душа, дружка, опять тревог, плоды В зависти купай свои Старый слоган, йоллоу-йоллоу Лихорадку сбить поможет тепло Они меня не знают, но все равно гадают Стоп, а же я? И титулы прекраснейших отгонистов я пою. Род свои играют, а крадут, будем быть владеем. Но после тут как будет радуга для нас сиять? Еще сильнее танцы забавно в урбанном рекламе. Я тебе притворц, стану парнем в этот день! Здравствуй, доктор Дюран-Дюран! Я при тобой! Пускай меня не знают, Но за глаза считай, что я там ещё! Злоди! злодей, злодей, злодей, злодей, злоди злодей, злоди злоди А в жизни твоей? В жизни твоей лет нескончаемый гной забей.